И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю заключительную серию сериала Мой новый друг. И давайте начинать. Стой, дружок, ты куда? Блин, теперь мне с дружком будет очень сложно ходить. Ой, ободок упал даже. Теперь все знают, что этот дракон правда существует. Ой, ну ладно, куда ты идешь? Ты подрос хорошо, очень даже хорошо ты подрос. Эй, эй, хватит, мне это неприятно. Ой, что же делать, что же делать? А вот что делать. Отдай мне этого дракона. Я его вырастил сам. Я сам это непонятное существо создал. Отдай мне его. И тогда я забуду, что ты его взял. Дружок, аккуратней. Я не отдам тебе моего дружка. Да неужели? Это мой эксперимент был научный. Это мой дракон. А ну отойди. По приказу принцессы. Я принцесса, поэтому ты ничего не должен делать. Иди отсюда. Ученый, блин. Ой. Да что же мне делать-то с тобой? Мама тебя дома заша разрешает держать, ты такой большой. Ну ладно, иди пока покушай. А мне надо подумать. Он такой большой. А куда же его деть? А что это за звук такой? Что это? Что это? Я снова здесь. И это идет еще один дракон. Что? Ну дракон же вы только одного изобрели. Я его не изобрел. Я тебе не говорил, что я его изобрел. В каком смысле? Так они вправду существуют? Да, конечно, надо что думала? О, нет! Только не это! Они пришли за ним. Сейчас весь город будет а, сожжен. Или что-то еще произойдет. Или вообще города не будет? Доигралась принцесса. Да идите вы вообще отсюда. Это мое дело. Блин, кто это идет? тут происходит о господи он плюется льдом ничего себе он заморозил ученого так ну ладно это нам сейчас не важно что же делать дружок ты должен идти наверное с ним жок нам придется с тобой расстаться. ты такой хоть был хороший, ты был такой хорошенький но тебе надо идти со своими ладно иди все равно никто не знает какой ты хорошенький а, кажется показалось что что это за дракон а. да даже продавщица с ума уже сошла. Дружок, тебе надо к своим. <звы> да, я знаю. Ну ладно. Пока. Да, тебе надо подкрепиться. И будь добр, убеди своего дружка, а то он тут все сломает. А-а-а! Дружок, не надо с ним сражаться. Он же твой друг. Ну ладно, он меня толкнул. Конечно, очень больно, но ничего страшного. Ты не хочешь возвращаться к своей стае, да? Не хочешь. Ну тебе, дружочек, надо. Вот я, например, живу уже со своими друзьями с пони, а ты должен со своими драконами жить. Я выжил. А ты что? Думала, что я не выживу. Я заберу всех драконов в мире. Я прослежу за этим драконом. Я узнаю, куда он прилетит. И все драконы станут мои. Ха-ха-ха-ха. Да хватит. Вы надоели. Вы злой ученый. Вы... Вы хотите драконов как экспериментальных животных держать в клетке. Так нельзя делать. Но это новый вид. Я его должен изучить. Если сделаю из этого дракона шубой шапку. Так нельзя. Все, идите отсюда. Дружок. Давай, кусать. Ладно, ладно, ладно. Потом, потом, все. Я полетел. Хорошо. Не буду ваших драконов трогать. Я полетел. Ну ладно, дружочек, пока дружок, тебе правда уже пора. Да, все, пока. Я так не хочу, чтобы ты уходил. Но а тебе надо. Все, ладно, пока. Пока. Он непонятно какой. Тоже пока. <свист> ну, хотя бы у меня был друг. Зато я знаю, что он сейчас будет со своими жить. Надеюсь, вам понравился этот сериал. И это был конец этого сериала. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.